Добрый вечер. Это опять корейский язык с нуля. Мы неожиданно приземлились, действительно приземлились э, в Южной Корее в окрестности города Пусан, Бусан, и вот мы можем, э, можем вскоре уже, Ну вот этого, честно говоря, прочитать не могу, а, но вот некоторые надписи, например, е е муль гон Диль Щи Го". Здесь а -а -а -а -а неразборчиво. Но вот видите, как бы можно уже хотя бы прочитать. Также вот тут написано, это на заправке написано. Не разобрать, что. Вот, видите, как бы можно потренироваться даже прямо прямо на месте. Прямо на месте можем, можем научиться читать и потренироваться прям-таки можно сказать что а, можно сказать что прям-таки в Южной Корее а, попробуем да это это вот видите здесь это Странно, а где же-то я приземлился? Это я думал, что это я в окрестностях. Да, все правильно. Вот, здесь мы можем еще, допустим, приземлиться, ну, хотите, где-нибудь где-нибудь в Сиуле можно, в окрестностях, ну, не знаю, можно в Северной. Но ну, давайте попробуем приземлиться в Северной. Приземлились в Северной. Опа. Опа. Ой. Куда это мы попали? Это мы попали, наверное, в какую-то университет. Имени. Что-то я там прочитал. Имени это Кимерсена. Прямо мы попали. Такое чувство, что в библиотеку. Вот, но такой шрифт, к сожалению, к сожалению, но пока еще мне пальхаго, пальхаго, пун. Но это, наверное, изречение какое-то великое. Давайте, давайте, это а то мало ли что. А, да, университет имени Кимерсена. Замечательно. Ну, я думаю, куда бы нам еще приземлиться в Северной Корее? А куда мы еще могли, могли бы с вами приземлиться, кроме университета? Давайте посмотрим. Ну, хотя бы вот... Вот сюда. Бабах. О. Бабах. Красота. Просто красота. В Северной Корее просто красота. Ну, тут нам особо... Конечно, нам пригодятся знания корейского языка тут, несомненно. Но я думаю, что здесь он немножко другой, потому что... Говорят, что отличается язык Северной и Южной Кореи. В крайней мере, я так слышал. Вот. Чтобы нам почитать, надо в каком-то городе приземлиться, наверное, потому что в лесу, в речке, мы там ничего особенно не прочитаем, наверное. Ну, тогда попробуем обратно в Южную отправиться, может быть, обратно в Южную. И приземлиться в городе вот где-нибудь здесь. По ПОСОНГУМ по Приземлились. Опаньки! О-о-о! Ну, как бы вот сверху. Приземлились мы сюда. Тоже видите, как бы очень красиво. Вообще просто такая красота сверху, да? Ну, в общем, вы сами, сами полета полетайте, когда нау ну, уже научитесь скоро читать. А может, кто-то уже и умеет читать. Я-то еще просто по слогам читаю. Вот, М можно посмотреть, как замечательно. Ну и не только, конечно. Южный, северный, можно попутешествовать. Всего доброго, корейский язык с нуля каждый день.